Всем привет дорогие друзья, с вами Магивара И на фоне вы смотрите командную игру В силовой лиге на золотом ранге Да, это маленький ранг, но все же И переходим к следующим новостям Которые в начале я для вас подготовил Это новый подписчик ТОП ФАКТ Который на меня сегодня подписался еще один И благодаря ним я получил юбилейный Существует 60 подписчиков Спасибо вам огромное за то, что вы подписываетесь А также, если вы хотите, чтобы вы попали ну, на следующее видео. То есть, чтобы я ваш никнейм показал всем людям, которые меня смотрят. Обязательно ставьте в настройках открытые каналы. То есть, когда у вас закрытый доступ к каналам, и никто, дру, никакие другие люди не видят, что, на что вы подписаны, то, соответственно, я не вижу то, что вы на меня подписались. Конечно, подписчики прирастают, но я вас не могу отметить, потому что я не знаю, кто подписался. Надеюсь, вы меня поняли, так что ставьте открытые каналы, и я обязательно вас добавлю в следующее видео. И переходим к следующей новости. Я создал новый телеграм-канал, в котором буду озвучивать свои мысли. Различные конкурсы буду... Подводить всякие итоги, ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании, так что переходите, подписывайтесь, скоро там будет входить новая информация и кучи разных игрушек тоже, возможно, я буду снимать и всякие идеи, там намного легче вам будет мне писать и я буду с вами больше общаться, чем на ютюбе, так как на ютюбе достаточно сложно э, и неудобно общаться с подписчиками. Так что в Телеграм-канале это сделать намного проще. Также я создам отдельный чат-канал, где вы будете писать, озвучивать свои идеи. у кого больше будет похожих идей, тот и по... Тот, так сказать, и видеоролик получится. Но, соответственно, все зависит от вас. Так что переходите и подписывайтесь. А мы переходим плавненько к розыгрышу. Сегодня стартует новое испытание в 3 на 3 в 12 часов. Мы будем играть, сражаться за спрейчик... Там мячик и короночка, если вы хотите получить его на основной аккаунт, я могу вам помочь. И для этого, чтобы со мной сыграть и участвовать в розыгрыше, вам необходимо просто перейти по ссылке ниже на видео. Оно называется «До уши до испытания с рандомами». Всего лишь для участия вам нужно написать последний комментарий. То есть можно написать ровно в 11.59. Я зачитаю это как последний комментарий. В 12.00 начинается новое испытания, так что... Комментарий в 12.00 уже не засчитывается, и после того, как я выберу, напишите мне в телеграм-канал, ссылка тоже в описании. И там уже мы все тщательно обсудим, выясним во сколько, когда и что. Так что я буду проходить стенка, обязательно можете звать своего тиммейта одного, я буду третьим, если даже не получится, если у вас нет тиммейта третьего... Мы можем пройти испытания вдвоем. Это очень легко будет, мне кажется. Так как у меня, как вы знаете, 50 тысяч кубков не просто так апнул. Очень много играл в 3 на 3. Силовая лига тоже третий мифик. Так что обязательно не сомневайтесь в моих силах. Я обязательно выложусь на 100 и помогу вам э, свинка, пройти это испытание ради спрейчика. Вот настолько долго, до 3,5 минут я рассказывал свои новости. Но это достаточно важно, ведь я создал телеграм-канал. И там уже, мне кажется, для вас будет поудобнее и поприятнее со мной общаться, чем на ютюбе. Так что вперед, по каточке. Мы выигрываем. У нас почти что ну, 70% на 62%. Это очень хороший результат. Мы уже первую катку выиграли, как вы видели. И, кстати говоря, мы сейчас играем не на золотом ранге, а на втором алмазном ранге. Так как у нас тиммейт хочет апнуть первого мифика, мы ему помогаем. Но у меня в тимлиге первый... Золотой ранг, так что это не супер крутой ранг. Я его еще не пушил, но третьего мифка или там на Леге. В скором будущем я хочу запушить мастера в силовой лиге. Я думаю, я достоин этого ранга, так как у меня скилла хватает. И не только мастера, точнее не только Легу, но и мастера, что я несу. В общем, подводим итоги. Создал телеграм-канал, участвуйте в розыгрыше. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.